Перед тем, как приступить к изучению курса, давайте определимся, зачем же нам все-таки нужны опционы, для чего нам нужно тратить свое время, чтобы их изучать. То есть рассмотрим их плюсы, и затем рассмотрим минусы опционов и опционных стратегий. Естественно, если есть плюсы, то всегда есть и минусы. И первое, самое главное, то, что опционы могут позволить вам зарабатывать при отсутствии движения. Это невозможно при покупке акций, это невозможно при различных стратегиях от уровней. Там нужно движение. А вот здесь именно в опционах есть стратегии, которые позволяют при отсутствии движения, то есть на тухлом, вялом рынке по сути, получать прибыль. Это очень важно. Есть стратегии, второй пункт, при которых не нужно угадывать направление тренда. Это самая основная проблема и со мной больной вопрос трейдера, куда пойдет рынок. И вот если вы совершенстве владеете опционами то вам на этот вопрос не нужно отвечать вам нужно ответить на другой вопрос пойдет рынок куда-нибудь или нет и в этом случае если рынок куда-то двинется вверх или вниз вы в любом случае начинаете зарабатывать третье здесь может быть стратегия, при котором время ваш друг то есть обычно то есть построить можно стратегию так что в течение времени Ваш портфель увеличивается, увеличивается в деньгах. Но это вот продолжение, по сути, пункта первого, когда построить стратегию при отсутствии движения. То есть вроде ничего на рынке не происходит, а вы зарабатываете. Следующий, четвертый пункт. Только на опционах вы можете получить огромное плечо. Но при этом это не то плечо, которое дают нам на Форексе 1 к 500. Нет, это адекватный расчет. Это правильный подход к трейдингу. Как рассчитывать плечо, как смотреть, почему оно такое огромное становится. Все это мы прямо на примерах будем разбирать. Но только здесь вот на опционах возможность получить огромное плечо. И это используют в своей торговле. Как рычаг для увеличения маленьких депозитов. Вот именно поэтому для небольших депозитов, что написано в пункте пятом, это просто находка опционы. То есть никакой другой вид трейдинга не может ваши 5-10 тысяч рублей увеличить в разы а вот на опционах это возможно и пока у вас небольшой депозит у вас не может быть большого риска то есть пять десять тысяч рублей потерять но это не будет для вас каким-то криминалом если конечно для вас 10 тысяч это огромные деньги то вам лучше тогда из трейдинга уходить сразу но такой депозит вполне можно и заново заработать а вот при определенных навыках при определенных правильных действиях этот депозит можно увеличить несколько раз Никакой другой вид трейдинга так быстро и с таким огромным плечом не может ваш депозит увеличить. Опционы это позволяют сделать. И также опционы вы можете использовать для страхования своих рисков, скажем, при наличии портфеля акций. Хотя это, конечно, больше подойдет, скажем, для западных рынков, где опционы существуют на огромное количество акций. А у нас опционные все-таки инструменты они низко -ликвидные. У нас несколько, 2, три, четыре существуют инструмента, по которым опционы реально торгуются. Они а просто существуют. Вот основные плюсы, которые могут вам дать опционы. И для чего поэтому их нужно, соответственно, изучать. Теперь давайте перейдем к минусам. Если есть плюсы, всегда есть, существуют минусы. И вот для опционов нужно уметь контролировать свои риски. Потому что если вы выкладывая деньги, вы можете брать оборонные плечи, вы можете зарабатывать большие деньги и увеличивать несколько раз депозиты, но при этом, конечно, у вас существуют и риски, которые вы должны знать и которые вы должны контролировать. Обязательно, что требование базовых знаний. Ну, слава богу, этот курс даст вам эти базовые знания. То есть, если в акции можно двинуться, не зная, что это за инструмент, купить акции и держать ее долго, то для опционов это неприемлемо. Не зная, что такое опцион, не понимая, как он работает, вы точно сольете свои деньги. Следующее. Все может зависеть от ликвидности для реализации тех или иных стратегий. Может быть идея хорошая, но не хватило ликвидности в стакане, чтобы вашу стратегию довести до победного конца. Это возможно. Следующий минус, что в идеале, конечно, лучше знать математику. Но не расстраивайтесь, в данном курсе я постарался свести к минимуму необходимость использования математики. Можно работать с опционами, не быть математиком при этом. Но следующий пункт очень важный. Опционы требуют дисциплины. Это здесь более важная дисциплина, чем для других видов трейдинга. И важный пункт шестой, что если в других видах трейдинга покупка акции, там, скальпинг, вы большой долей вероятности никогда не станете должным брокеру, то на опционах это возможно. Даже такие опытные риск-менеджеры, которые работают в крупных компаниях, брокерских компаниях, могут просмотреть и не заметить огромный риск, который вы взяли на себя. И были такие ситуации, когда трейдер при каких-то не форс-мажорных движениях рынка оставался должен брокеру. Вот это вы должны все-таки держать в голове и тогда уже приступать к изучению опционов. Вы должны знать плюсы и вы должны знать обязательно минусы. Нужно действовать так, чтобы минусы свести. Недостатки свести к минимуму. А все положительные из сторон опционов использовать по максимуму. Вот цель такая данного курса. В данном уроке давайте определимся, что такое опцион. Поймем его суть и уже в следующих уроках будем рассматривать, как выглядят их графики в зависимости от движения цены на рынке. В первую очередь, вы должны понять, что опцион – это ваше право купить базовый актив по определенной цене. Такой опцион называется «Колл». И есть опцион «Ваше право продать базовый актив по определенной цене». Такой опцион называется PUT опцион». Базовым активом может быть и акция. Очень часто на акции – это именно на Западе такие есть опционы. У нас основные опционы, которые мы работаем, это опционы на фьючерсы. Самый ходовые опцион на фьючерс на индекс РТС, опцион на фьючерс на Сбербанк, опцион на фьючерсы рубль-доллар. Вот эти самые основные, наверное, три актива, которые у нас торгуются, которые достаточно ликвидны, с которыми можно работать. Что такое право купить? Ну, предположим, сегодня... Давайте возьмем фьючерс на индекс РТС, стоит там 110 тысяч пунктов. И вот вы покупаете опцион, право купить, скажем, этот актив по 120 тысяч. Соответственно, если сейчас он на рынке торгуется по 110, вы никогда не используете это право купить его по 120. Вам это не нужно. Вы можете просто купить в обычном стакане по 110. А вот правом купить по 120 вы воспользуетесь, если вдруг базовый актив, то есть фьючерс на индекс РДС, вырастет до 130 тысяч. Тогда вы, конечно, используете свое право купить его по 120. Это вам уже становится выгодно. 120 тысяч, я имею в виду. И сразу же можете потом продать на рынке. Он уже торгуется по 130 тысяч. Продать в стакане по 130. И 10 тысяч пунктов вы зарабатываете. Вот такое право купить базовый актив по определенной цене. Но, конечно, чтобы таким, такое право иметь, вы должны заплатить за это. То есть заплатить за опцион. Вот самое главное это понятие. И то же самое для опциона PUT. Но там вы имеете право продать. Естественно, вам выгодно в этом случае, чтобы базовый актив впадал в цене. соответственно, Если сильно подешевеет, станет очень дешевый, то вы воспользуетесь правом купить его, скажем, по 120 тысяч, еще он сейчас торгуется 100 тысяч. Параметры уже опциона, это мы будем рассматривать а, в дальнейшем. Но самое главное вам понять, что это ваше право. То есть вы можете его не покупать, если вам это не выгодно, а можете купить. Но за это право вы заранее заплатите, заплатите какие-то деньги. Что вы должны понимать а, насчет опциона? Опцион это производный инструмент. То есть он зависит от своей базового актива, на что он а, на что он выпускается. То есть есть фьючерс, есть опцион на фьючерс. Есть акция, это больше на западе, есть опцион на акции. Существуют различные типы опционов. Опционы торгуются также на бирже, как и а, фьючерсы. И опционы, соответственно, имеют определенную, ну, свою спецификацию, контракт. То есть вы тоже знаете, что фьючерс на индекс РТС имеет там шаг цены. И поэтому опцион тоже имеет свои параметры. Но у него параметров больше. Это инструмент более такой сложный. У него есть некий страйк опциона. Как зависит страйк влияет на цену опциона, будем смотреть в следующем уроке. У него есть срок истечения. То есть, это так, опцион тоже может истекать. Так же, как и фьючерс. У него там есть, у нас фьючерс сейчас есть. Она есть на... Если мы берем фьючерс на индекс RTS. Он истекает каждые три месяца. Берем там на нефть, и он там каждый месяц есть месячные опционы. Опционы тоже есть недельные об этом будем говорить. Есть месячные, есть трехмесячные. То есть срок жизни у них тоже различный. Также вводим понятие: есть владелец, он же покупатель или еще называет холдер-держатель опциона. То есть вы купили опцион. И вы им владеете. Это может быть опцион call и может опцион put быть. Тоже важно, что вы его покупаете, вы его владелец. Есть продавец опциона. Так называемый врайтер или подписчик. То есть вы покупаете право купить в будущем базовый актив по какой-то цене. Соответственно, кто-то вам это право продает. То есть сейчас фьючерс стоит 110 тысяч. Вы покупаете право купить по 120 Соответственно, есть человек, который обязан вам по этой цене продать. И даже если будет он стоить 130 тысяч, 140 тысяч базовый актив, тот, кто его продает, кто подписывается, подписчик, он обязан вам по этой цене продать. То есть будет он стоить 130, а он обязан его вам по 120 тысяч продать. И при этом он потерпит убыток. То есть вы право имеете как покупатель опциона а кто-то обязан вам его продать если вы захотите и продать по той цене которая оговорена вот в спецификации в контракте который на бирже все опционы не строго описаны также покупатель кто владелец он имеет длинную позицию по опциону и покупает а тот кто продавец он стоит в короткой позиции ну, это то же самое, как для акций. В акцию кто-то покупает фью, э, фьючерс, кто-то покупает, кто-то фьючерс продает. То же самое. По аналогии. И вы можете опцион исполнить в любой момент. Что такое исполнение опциона? Исполнение опциона это вы воспользуетесь своим правом приобрести базовый актив или продать базовый актив, ну, купить или продать по определенной цене. Если опцион Call, то вы воспользуетесь правом купить по определенной цене. Если вы купили опцион PUT, вы можете воспользоваться правом продать по определенной цене. Вот это исполнение опциона. Ну, исполнять опцион, как правило, выгодно в дату экспирации. Заранее его исполнять не нужно. Если вы не хотите владеть опционом, вам в большинстве случаев, как правило, выгоднее просто продать на рынке этот опцион. Исполнять заранее его не выгодно. Почему, тоже вы в дальнейшем с данного курса узнаете. Вот основные определения и стандарты, которые описывают опцион. Ну, давайте откроем терминал QUICK. Вообще посмотрим, как все это выглядит в терминале QUICK опцион. Вот если мы открываем терминал QUICK, выведем график и стакан одного из опционов. Ну, вы в первый, на первый взгляд можете увидеть, что он не такой ликвидный, как сам фьючерс. Видите, у нас 10-минутный график, а сделки достаточно такие вот. Редкие, сзади них не так много проходит. Не на каждой свече даже сделки. Да, вот такой у нас рынок. У нас несколько размазали еще тем, что выпустили большее количество. Сейчас на каждый базовый актив большее количество опционов торгуют, чем было раньше. И ликвидность еще размазывается между ними. Но стакан достаточно приличный. И если мы посмотрим, что спред здесь. Ну, конечно, это не фьючерс на индекс РТС, когда здесь каждый пункт. Каждый пункт заполнен. Но, тем не менее, здесь вот спред 5 пунктов. 5 пунктов при цене 4000 это получается ну, 50. Он, ну, соответственно, получается где-то ну, несколько процентов. Но вот сейчас видите спред там 6, 6 пунктов, 60, 60 пунктов, то есть 6 шагов. Но в пределах процента вот такой получается спред на самых ликвидных опционах. Ну так, немножко это расстраивает, но как все это, избежать этих проблем при покупке, при продаже, тоже есть у нас методы и есть для вас предложения. Все это будем рассматривать. Ну я думаю все, вы поняли, что такое опцион, есть у него определенные параметры, как от них зависит, это все будем изучать, но для него также можно построить график. Это может быть и дневной, и, соответственно, и минутный. Можно и минутку рассматривать. Но минутку будет совсем у вас как точки, даже не везде свечки на каждой минуте получается. Но, тем не менее, есть график, и можно им оперировать, можно по нему строить и уровни поддержки сопротивления. Теханализ, он, в принципе, применим к любым инструментам, но для опциона теханализ он не может, не применяется обычно, реже применяется. Почему? Потому что он больше зависит от, как вы провели технический анализ на базовом активе. Вот если у вас есть уровень поддержки и сопротивления на его базовом активе, на фьючерсе, фьючерс на индекс РТС, вот тогда вы будете знать, зная, как ведет себя сам инструмент, будете знать и как опцион поведет. То есть он зависит от него, он не может быть самостоятельным инструментом. Вот эти основные моменты надо понять. Спасибо за внимание. До встречи в следующем уроке.